Якщо вы не про русский мир российскую мову. Uh, смотрите. Все в истории когда-то было. Люди не меняются, общество не меняется. Меняются инструменты доставки информации, инструменты э, войны и все остальное, но само общество, оно, как правило, э, по восприятию информации, по реакции, оно не меняется.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 там находятся немецкоговорящие, мы должны объединиться. Вот пример вот Крым, э, Крым и Данцик. Вот, можете сравнить. Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Данцик был и остается германским городом. Король был и остается немецким. Один в один. Идем дальше. Те же самые истории: Рудольф Кес, Вячеслав Володин, известные личности. Германия – это Гитлер, Гитлер – это Германия. Володин есть Путин, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. То есть, и дальше идет то же самое. То есть совпадение абсолютно идентичны. Мы должны не только поддерживать нашу обороноспособность, но и в первую очередь это информационное поле